Привет, друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов. Я руководитель компании ⁇ Мастер продаж ⁇ город Кишинев, Республика Молдова. Я тренер по продажам в этой компании и владелец этой компании. Хочу порадовать вас хорошей новостью. А новость, она предназначена руководителям, сотрудникам, которые в вашей компании работают, и вашим коллегам, тем, кто... Идут вперед и хотят что-либо изменить в своей жизни. В эту пятницу, как всегда, в 18.30 мы проведем бесплатный вводный тренинг. 3 ноября ровно в 18.30 и до 20.30 этот тренинг проведет Наталья Сенатская, которая предоставит вам практические инструменты из такой программы, которая называется «Раскрытие талантов, способностей» и целей в жизни. Это небольшая презентация и а, хорошие практические тренировки из этой программы помогут вам разобраться в своих собственных целях, помогут увидеть себя, свои цели в жизни, а, может быть, цели самой компании, может быть, цели своих друзей и знакомых, разобраться во, во многих вещах, которых вы до сих пор не разобрались именно с тем то, что связано с целями. И в дополнение к этому, в этой программе или в этом бесплатном вводном тренинге будет описана полностью вся эта программа. Вы немного потренируете многие вещи из этой программы. И вы разберетесь как в себе, так и в своем окружении. Я являюсь человеком, который... Три года назад прошел эту программу, я ее не предоставляю, я являюсь продуктом этой программы. И на самом деле в течение дня ко мне, как к руководителю, приходят много предложений, которые предлагают мне делать те или иные вещи. Но после этой программы у меня есть четко описанная, известная мне цель. И каждый раз, когда ко мне приходят люди, которые предлагают отойти от этой цели, то есть я знаю четкий путь к этой цели, но когда ко мне приходят говорят, давай сделаем то, давай сделаем это, до программы у меня были сомнения. И я думал, блин, может на самом деле это моя цель, может на самом деле мне делать то или иное. Сейчас у меня четко, есть четкое понимание того, делать мне то или иное действие или нет. Предпринимать мне те или иные действия или нет. Почему? Потому что меня уже не сбить с цели. Я иду вперед. И каждый новый день после этой программы для меня это удовольствие. Это ощущение, что я прихожу на работу, потому что я хочу это делать. Это ощущение, что я делаю то, что мне нравится. И это ощущение того, что я в этой жизни буду, буду делать всегда то, что я делаю сейчас. Поэтому, для того, чтобы записаться... На этот бесплатный вводный тренинг нужно будет позвонить в нашу компанию по номерам телефонов, которые есть на нашем сайте master В разделе «Контакты» есть наши номера телефонов. Позвоните и запишитесь. Напоминаю, этот бесплатный вводный тренинг по целям пройдет 3 ноября 2017 года с 18.30 до 20.30. Два часа длительность. Вы знаете, вот сейчас, когда я записываю это видео, уже половина группы набрана. У нас места лимитированы. Поэтому я рекомендую, рекомендую вам позвонить прямо сейчас. Звоните и записывайтесь. Наш сайт masterprodage.md, раздел «Контакты». Найдите наши номера телефонов и звоните нам.